земляничное варенье у нас на 700 грамм земляники без хвостиков земляника помытая засыпаем 700 грамм сахара засыпали землянику сахаром и оставили на ночь, пусть постоит, отпустит сок. Прошла ночь, земляника пустила сок, теперь включаем, ставим землянику на огонь, пусть закипает. Закипела земляника. 10 минут я держу. Прошло 10 минут и можно выключать. Пока отставим, а тем временем простерилизуем банки. Банку для стерилизации я беру маленькую 200, на 200 грамм. Баночка. Крышку простерилизуем банку также банку простерилизуем над носиком у меня есть чайник и носик открываю стерилизую банку а крышку а крышку брошу внутрь чайника и минут пять 5 прокиду стерилизованную банку крышку поставила на полотенце просохнуть изначально не переворачивая и сюда можно разливать наше варенье Чем мне нравится земляничное варенье? Оно отличается от виничного и мне кажется более вкусным за счет лесного привкуса, уго, чуть-чуть, чуть-чуть горчинки совсем другие. Сейчас вкусно, а зимой пойдет на уровень. Теперь закрываем крышкой. Закрыли крышкой, хорошо затянул надо его. перевернем на пару минут. на пять десять. в можно заносить по два. И к зиме начинаем подготавливаться. Или готовим сами с лета. Друзья, пробуйте. Экспериментируйте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошего дня!